Всем привет, а где Жарина? Я тут, Оу. всем привет. Сегодня у нас будет игра бешеный молоток. Мы Никуда, будем... я такую не видела. Да, да мы сейчас распакуем и узнаем в рубрике распаковочка. Ладно, давай не, тя... не тянуть, а поехали. Конечно. Хотя мы не на машине куда хоть Опа. Это что такое? Это молотки, знаешь, что будем делать? Я чувствую себя красным Смотри, у нас есть такой спиннер Стрелочку вставляем Вот сюда, вот так, вот да Она будет указывать На предмет там или на букву Аринка, смотри, мы сейчас Раскидываем карты, разлаживаем здесь Предметами вверх Разлаживаем полностью Помогай разлаживать Давай нем. Я все быстро сейчас сделаю. Правила, игры такие. Крутим барабан. Красная стрелочка у нас показывает. Да, какой красная. цвет. Значит, мы да, выбираем. Какой цвет. Вот у нас красный. И также здесь сосисочка. А это означает еда. И мы выбираем еду. Вот у нас еда еще и красная. Вот повезло. Так. Оп! О, как иногда так бывает! <связать> Нежданчики. Второй барабан чуть-чуть побольше. И на нем английские буквы, например, я отключу, и мне выпадает О. То есть, мне, например, тут выпала зеленая, и на букву О. Значит, я должна на букву О еще и зеленая найти. Я первое ключу. Давай. Первый барабан крути, а потом да. второй. Давай, держимся. Он мне выпало фиолетовое животное и буковка F. Итак, раз, два, три, игру начни. <связывается> так, фиолетовое у. животное у меня есть. Мне тоже. Так и на буковку F что у нас? <связывается> Это мое, это мое, это мое. А. Ну, <смех> ну так, что, назад. подытожим? Так. Да. О! Карточки отобрали, так. а теперь я буду крутить барабан. Крути. Так, э, оранжевая и буковка z. Да, оранжевый человечек. Начали. Папа, вот, папа, у тебя вот. Хорошо, все, все. Так, да, это мой. Так, люб, любых людей, да, можно жить. А, нет просто человечку оранжевом, да? А, да. Крутим. Крути. Так, мне выпала желтая. Желтый домик. А буковка мне выпала Л Начинаем. Давай, все, что в доме получается. Клеится, да? у меня не клеится. О, все, клеится. То клеится, то не клеится, да? <смех> мое. Нет, мо. <смех> не мо. Нет, мо мо. Стол клеится, а карточки не клеятся, да? <смех> так, все. нечестно! Итак, мне выпал красный хот это значит красный еда. цвет и еда, еда. Да? еда. да? Это, это А-буквы. А Барабан с буквой. А так. Мне выпало Э, -э по-моему. Да, Э. -э. э, -э, э, -э. Да? Итак, давай. Вот ну, тут светочка была на этом. Ну что, поехали? Да. Опа. Так, еда моя. Моя. Что ты так хочу пиццу? Поехали, в этот поедим пиццу один. Поешь. После игры, да? Да. Ну Думаю, быстрее закончи поедем и узапицу. Давай. Давай. Так, рыба. Ну я ее съем. Она красная, я ее на мой стиль жарить съем. Ладно. Моя очередь? Ну тут нечего крутить уже. Ну как нечего крутить? Есть тут зеленый цвет и все, что связано с спортами. Так нам надо, чтобы у нас получился спорт, да? Я думаю, нам надо это вот ну <с phys mente> так барабан, чтобы вот этот вот вышел спорт. секундочку. вот такую вот такую вот такую вот такую вот такую вот такую вот такую вот такую будешь такую Так. О, вот но... ah! спорт! Oh! Ja! Так, букву. Сейчас, секундочку. вот Е, да? Так, зеленый такую у нас все честно? Подытожим карточки? Да. Сколько у нас получилось? Так. Tabii... Я думаю, у тебя больше. Ну не знаю, не знаю. Давай посчитаем. Раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, четыре. У меня 24. четыре. Сейчас посмотрим, сколько у меня. И у тебя больше. Один, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Ааа, я проиграл. Нет! Папа, успокойся. Я тут за тебя оплачу пиццей. Боже, ты меня успокоила. Я проиграл. Ну что ж, надо уметь проигрывать. В следующий раз я обязательно отыграюсь. Давай прощайся с и поехали за пиццей Давай С, с вами, вами был Крошик Дэй Ставьте лайки, подпишитесь на канал Всем пока-пока